Доброго времени, друзья, у нас с вами опять фазма. Э, дело номер 6. Софи Браун. Софи Браун. Найти доказательства присутствия призрака при помощи детектора МПС, свидетельство паранормальное явление, заставить призрака подключить горящую свечу. Свечу, которую у меня нахуй нету. А где мои благовония, которые я покупал? Заебись, заряди, а где потратить? Выживать э, со старта в инвентарем, определить тип призрака... Блять, ну ладно, фонарик. Что он не включается? ЕМП. Э, Давайте блокнот возьмем. Ебать. Так, а я вообще нихуя не вижу. Охуеть. Софи Браун Софи Браун Софи Браун Издец А что так темно? А как мне... Софи Браун, дай мне знак Софи Браун, дай мне знак. Это что у нас такое? А, это счетовая. Не-не, включи назад. Софи Браун, дай мне знак. Софи Браун. Софи Браун, дай мне знак. Его мое, я ничего не вижу. А там что такое? А, это мой фрукт А, это вход. Тихо. А где свет? А, все, я понял. Стоп. Опа. Софи Браун, дай мне знак. Она на улице? Софи Браун. блять, второй этаж еще есть. Ебать здесь жутко. Софи Браун, дай мне знак. Бля, что так много дверей? Софи Браун, ты здесь? Еще одна дверь. Так, надо смотреть на предмет кости. О, блять, почему я в это играю ночью? Вы-то будете днем смотреть! А, надо будет купить себе мощный фонарик. Вообще, в теории, я могу прям сейчас уехать, выполнить задание, выжить со стартовым инвентарем получить больше денежек и вернуться сюда зайчики всякие блять еще одна дверь хуясе софи браун софи браун дай мне знак прикольный домик старый охотничий, да видимо. Да вот это Софи Браун. Софи Браун. Софи Браун, дай мне знак. Ну ка посмотрим, выполнилось у меня или нет. Да, детектор ЕМП я сделал уже. Так, ну вообще, мне бы стать еще свидетелем паранормального явления. Через минуту могут начаться атаки. Еще есть верхний этаж. Софи Браун. Мне кажется, она будет сверху. Так, здесь есть свеча. Но меня не зажигал. Блядь, во всем доме свет потух. И да Софи Браун, дай мне знак. Софи Браун. Бля, я боюсь, пиздец. Ха -ха, не хочу найти. Тихо. Софи Браун. Софиюшка, детка. Зайка! Займ-знак! Давайте я пока не буду ее злить. Опа, дверь закрылась. Так. Мне кажется, она здесь. Ну, а что дверь закрылась туда? Свет здесь погас. Софи Браун, видите, здесь свет погас, только в этой комнате. для я подумал, что это жуткая картина, это девочки нарисованы. Софи Браун, дай мне знак. Софи Браун, ты здесь? Софи Браун, дай мне знак. Софи Браун, дай мне знак. Блять, вот нет у меня термометра. Идем наверх, сходим. Софи Браун, ответь мне. Я же правильно нажимаю на, на V? Софи Браун. Сэмпай Сэмпай Софи, Софи Браун Ну у нее ноль реакции Вот что я хочу сказать Ебать еще одна комната большая Бля я с этим фонариком не вижу вообще ни хрена И кость я пока что не нашел Ух ты нихуя себе Опа. Софи Браун. Софи Браун. Give me a sign. Я нашел сатанинский круг. Софи Браун. Софи Браун. Give me a sign. Дай мне знак. Софи Браун, Асайн, дай мне знак, Софи Браун. Так, подожди, может она меня не слышит? Раз. Ну, нет, нормально все. Может, порог чувствительности сделать меньше. Софи Браун, Дивми Асайн. Что это было? Так, ну это детская. Да? Очень похоже на детскую комнату. Пустите! Софи Браун, дюйми Так, а здесь что, света не было? Видимо, не было. Вот здесь, наверное, включается. Софи Браун, give me a sign. Софи Браун, дай мне знак Софи Браун, дай мне знак Я думаю, она все-таки там Видите, опять дверь закрыта Смотри Видишь? А я дверь не закрывал Софи Браун, дай мне знак О! Вот тут Софи Браун, дай мне знак. Ты здесь? Вот тут она. Все. Она... Минусовая температура? Правильно? Мне же не показалось. Да, была минусовая. Тихо, сейчас будем отходить, увидим. Ну вот тут что ли? Да, минусовая. Софи Браун, Софи Браун, напиши в дневник. Да, минусовая температура только я не могу понять здесь или здесь а сука софи браун напиши в дневник но она здесь вот появилась там было все красное пойдем так у меня была минусовая температура э, минусовая температура была Чин, тень, они, близнецы, мимик... Бля, демон. Демона мне не катало еще. Да, вон активность была хорошая. Ох, как у меня рассудок просел! Так, определите призрака. Мы можем пойти посмотреть отпечатки. А дальше. У нас наверху был сатанинский круг. Так, но ну мне нужно рассудок поднять. Иначе она меня просто выебет. А у меня рассудок вообще в нулях, да? 28%. О, пиздец. И что делать? Как поднять рассудок? Можно просто подождать, наверное, да? Uh, я предлагаю, если я ее увидел точно там, давайте пока камеру оставим, возьмем видеокамеру, uh, проверим, может ли у нас быть призрачный огонек, да, есть какие, которые подходят под призрачный огонек. Летает, да? Смотри, это он или это пыль? Вот она здесь на кухне. Призрачный огонек летает. Все, я его увидел сам. Пух, значит это не Деван. Ревенант, Юрей, Ханту, Анрё. Но это же призрачный огонек, правильно? Да, это он летает. Софи Браун. Софи Браун. Да, она на кухне. Э -э я предлагаю камеру расположить. Стоп. Возьми ее. Вот так. И сейчас. Блять, пойдем посмотрим ли я правильно сделал но она такая активная я хочу сказать да это призрачный огонек вот он летает Точечка. супер хорошо мы можем сейчас взять фонарик этот и пойти еще посмотреть а что у меня с рассудком Видите, я приблизился в комнату, и она на меня начала агриться. Топ. а зачем мне только это брать? А, я, у меня может быть лазерный проектор? Да, это может быть Юрей. Радиоприемник — это Анрио. Записи в блокноте — это Ревинант. Отпечатки рук — это Ханту. И ЕМП? А ЕМП не может быть. Видите? Значит, EMP мы сразу вычеркиваем. Один из четырех у меня моментов, может быть. Тогда, мы берем лазерный проектор. Надо сейчас попытаться его аккуратненько поставить. А я не знаю, как он работает, правда? Софи Браун. Софи Браун, ты здесь? Софи Браун, дай мне знак. нахуй блять пошла Очень маленькие короткие атаки. Ревенант, Юрей, Ханту, Анре. Юрей, Ханту, Анре. Подождите. Ревенант. Нет, там бегал очень быстро, даже если я прятался. Анре. Бегает еще. Ханту. О, мне пизда. Мне пизда. Мне даже прятаться было негде, блядь. Сука, я почти смог. А кто это был? Наверное, Ревенант. Агрессивный пизда. Я больше чем уверен, что это был Ревенант. Почему-то, Юрей. Блять, обидно. Сто долларов. Бля. Блин, я старался, не получилось. Ну очень большой страшный дом на самом деле. Давайте я выберу первый, в котором я был. Типа мне надо хотя бы поучиться. Короче, у меня есть пять минут. Like При помощи распятия стать свидетелем паранормального явления. И ЕМП. Старый, добрый, любимый, дорогой первый дом. Правильно? Блять, где там свет включался? Привет. Блядь, я не посылал, как его зовут. Пошел уже, блядь. Блядь, вот призрак агрессивный, конечно. Капец. Джерри... Шеллин? Джерри Шеллин, наверное, правильно? Шеллин. Джерри Шеллин. Джерри Шеллин, дай мне знак. Привет. Джерри Шеллин, Джерри Шеллин, дай мне знак. Джерри <свечес> Шеллин, <свечес> а -а -а -а! ты чё, сука, а? Блять, сшмуражли по коже пошли. Джерри Шеллин, Джерри Шеллин, дай мне знак. Ой, блять, на блокнот переключился. Джерри Шеллин, дай мне знак. Блять, хорошо. Блять, у меня еще наушники на всю громкость были. Ох, пизда. Джерри Шеллин. Дай мне знак. Джерри Шеллин. Нормально. Опа. Я что-то слышал. Джерри Шеллин, дай мне знак. Джерри Так, ну он может быть в подвале, правильно? А нихера он мне сразу сходу ходу, выписал. О, дверь открыта. Джерри Шеллин, ты здесь? Джерри Шеллин, дай мне знак. Джерри Шеллин. Джерри Шеллин, дай мне знак. Джерри Шеллин. Ага, я же сказал, что он здесь нахуй. Кому еще надо, блядь, ебаный свет включать? Посточки пока не видно нигде. О! Джерри Шеллин, дай мне знак. Ага. Ага. Четыре. Вон он, вон он стоит. Вот он в коридоре. Все, сейчас мы его быстренько выебим. О, блядь, страшно было, пиздец. Так, с рассудком все заебись. Сейчас пойдем посмотрим эти отпечатки. так а если что куда мне бежать прятаться сюда есть отпечаток все забираем камеру идем вход. Вот это оперативник, вот это оперативник Данила ебать, такой все туда, сюда, это третья, десятая и все нормально. Джерри Шеллин, дай мне знак. Джерри Шеллин, дай мне знак. Шеллин же в него фамилия, или Шеллин, блять. Может, Шеллин у него фамилия? О, была активность. Останки? В Я думал, там этот. Отпечатки. Джерри Шеллин, дай мне знак. Джерри Шеллин, дай мне знак. Джерри Шеллин, me a sign Ладно, не буду его злить пока подожди. Он пытается двери закрыть. А где останки его нашли? Джерри Шеллин, дай мне знак. Джерри Шчеллен, дай мне знак. Джерри. Джерри Шчеллен, дай мне знак. Или шеллен блядь, Шчель. Джерри Шчель, дай знак. Опа. Сфоткали эту хуйню. Так, я предлагаю сейчас взять. Я очень хочу сфоткать призрака. О, была активность. Смотри. Предмет двигается сам по себе. Предмет двигается сам по себе. Так, но мне за эти фотки дадут что-то. Правильно? Джерри Шеллин. А, Во-первых, надо взять, наверное, камеру. Котик надо там бросить было. Чтобы я мог до него добраться. Джерри Шеллин, дай мне знак. Я вот думаю, а был я по 5 или нет? Джерри Шеллин, дай мне знак. Джерри Шеллин, дай мне знак. Тишина. Джерри Шеллин, дай мне знак. Джерри Шеллин, дай мне знак. А, вот остом. Вот отпечат. Джерри Шеллин, дай мне знак. Джерри, Джерри Шеллин, дай мне знак. Блядь, че он не хочет с нами взаимодействовать? Дайте-ка, я попробую. Так. Этот мне не нужен фонарик, потому что отпечатки я нашел. Верно? Верно. Значит, мне сейчас нужна камера и лазерный проектор. Так, стоп, надо отметить отпечатки. Отпечатки рук есть. Блять, опять демоны ебучие. Так, ну слишком светло. Правильно? О, призрачный огонек летает. Все, камеру убираем. А, призрачный огонек. Банши Ханту абака. Ого! Вот это он мне там разъем устраивает. Так, если у меня Банши Хату Ханту абака? Так, МП может быть у Абака. Записи в блокноте быть не может. Минусовая температура быть может. Радиоприемника быть не может. Стоп. Значит, мы убираем. О, ага. То есть, либо ЭМП, либо лазерный проектор, либо минусовая температура. Минусовой температуры не было. Правильно? Я в этом уверен. Так, но ну огонек летает в той комнате. Значит, я не там положил блокнот. Правильно? А у меня есть мп 5 лазерный проектор а и минусовая температура но минусовой не было это сто процентов тут вот проходит как он должен на него реагировать на этот лазерный проект так но минусовой температуры нет значит это либо банш либо абак Джерри Шеллин, дай мне знак. 5 МП. Все. Нахуй. Все, это Абака. Ебать, вот это я детектив, нихуя себе. У блять. Было стрёмно. Ой, я много фотографий сделал. Блять, жалко, у меня не было этого. Все, поехали. Жалко, у меня не было этого. Фотоаппарата, когда он прям появился, стоял там в проходе. Было бы вообще шикарно. Ну, ничего, как говорится, первый блин, комом, а второе. Я ждала сказал За фотографии 19 баксов. Хорош. О, я успокоительный получил. Почти уровень, кстати. Ну неплохо, я хочу сказать. Так, что? На этом мы делаем паузочку. Понравилось видео? Подписывайся на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями от прохождения в комментариях. Я желаю вам крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч в фазмофобии. Всех обнял, всем хорошего дня и всем пока.